Так, привет, всем привет! С вами я Вули, сразу ночного суда, чтобы не затягивать видеоролик, как я люблю это делать в три часа. А, со мной сегодня один небезызвестный, ну и не самый известный, конечно, но, но и небезызвестный человек Мафроман. Здравствуйте. Всем здрасте, с вами собственно я Мафроман. тот самый школьник, который сделал теорию и человек <кхм> Значит, я отвечаю на вопросы по Нашему проекту. Второй раз, но уже тут. Собственно, mm -hmm. да. А, Здравия желаю, опять-таки. Так, как, mm -hmm. когда тебе пришла идея создания mm -hmm. проекта твоего? И как ты вот вообще к этому пришел? Именно к созданию идеи. вот Как ты придумал это все? Создание идеи. Значит, сидели мы, значит, с другом. Я это говорил уже... Ну, это еще и тут, собственно. А, значит, сидели мы, значит, с другом. А друга звали Денис. Uh -huh. Сидели мы, значит, с Денисом, и э, где-то вечерком, мне даже не помню, наверное, это было, сколько. Тремь-шесть часов вечера, и мы, значит, сидим и думаем, а в чем плохо Hello Neighbor? Ну, значит, со, мы нашли его недостатки, и вообще нам обоим нравился тот сюжет, где были всякие сатанисты эти ваши, вот вот, ваши ангелы. Uh -huh. Так вот. Сюжет, и мы частично внедрили вообще этот сюжет в нашу игру, ну, частично, вот, не думайте. Я ничего вам раскрывать не буду, это, потому что думайте сами. Mm -hmm. Ну, и, в общем-то, мы решили сделать некий Hello Neighbor по-русски. Я даже не знаю, как это назвать, наверное, Hello Neighbor от мира русских людей. Mm, собственно, как-то так. Mm -hmm. А, насколько у тебя большая команда и сколько там человек, если не хочешь отвечать на вопрос, можешь отвечать, в принципе, как можешь сказать, то, что. Команда скрытая, никого нет, я не работаю один, заставляю ули пахать сегодня. Значит, я скорее всего выберу вариант с тем, что, ну, типа, команда довольно скрытая. Я не хочу раскрывать. Количество человек, количество человек, не сами. Просто там человек 5. Есть? Ну, наверное, скорее всего. Скорее всего, наверное, да. Откуда вы берете персонажи и вот сколько вот идет обычно времени на создание там какого-то персонажа, придумку сюжета и так далее? Ведь вы изначально уже придумали сюжет, насколько я понимаю, да? Или вы придумаете сюжет, а непосредственно... Мы изначально придумали саму идею, а потом придумали сюжет, затем мы сделали персонажей, и ну а там пошло-поехало. Угу. То есть у вас уже есть готовый сюжет и персонажи, Да. Сюжет дорабатывается. Сюжет дан одному человеку, который исправляет в нем ошибки, потому что там есть грамматические ошибки. Сюжет написал не я, поэтому не бейте. <coughs> а, так вот, там есть грамматические ошибки, поэтому человек этот исправляет, он знает, про кого я говорю. Он, он думаю, будет смотреть это видео, он знает, про кого я говорю. А, спасибо тебе, ты, молодчина. А, ну, а типа. Сюжет будет дорабатываться, что-то убираться, что-то делаться. Персонажа, ну мы планируем его поменять, но честно, мне это не хочется. Сцедалисту нашему хочется, поэтому вообще нашему человеку, который рисует концепты, ему это хочется, а мне нет. Ну собственно, что-то поделать. Уже придется что-то делать, поэтому будем согласовываться. Я просто сейчас говорю, это чисто не спойлер, мы просто хотим поменять мир персонажа. Ну тут уже кто он? уже будете сами mm -hmm. смотри насколько я понимаю у вас будет игра основная сцена Neighbor получается вы будете загружать помимо Game геймжелтой где то отвечал уже на вопрос сказал то что игра будет загружена а да -да. будете ее закидывать куда то еще помимо данного сайта то есть грубо говоря в стим Green... так хорошо я понял вопрос mm -hmm. значит э, мы планируем так что скорее всего вместе с геймджолтом мы зальем демку на гринлайт если кобли, то демка выйдет в стиль То есть, все будет логично. А, ну, а там, если наша игра преуспеет, собственно, это все зависит от вас. Вы, зрители, вам решать. Если кто, подписывайтесь то на мой канал, на канал Катастрофа Ворона, ссылочка в описании. <кхм> ну, так вот, вы сможете, собственно, увидеть э, больше информации, послушать крутую музыку от нашего композитора. собственно, э, все. Скорее всего, потому что там уже, наверное, так же произойдет как сын наверно наверное, будет, хотя не не планирую порты на телефоны, потому что игра будет довольно масштабный, портов на телефоны это слишком. Вот, а вот на это, консольке... Вот Следующий я просто вопрос убил, я про телефоны хотел, будет ли порт и так далее. А, вопрос такой, а как так вы... Одну... нет у нас видосов. Нет, ладно, Никто вот не стой. Вопрос такой... Хоть кто-то из фанатов, подписчиков или людьми, которые следят за вашим проектом, приблизился ли к тому, о чем вы вот хотите довести игрокам? То есть, грубо говоря, вы, выпускаете игру, держите все в тайне нет, такой? Нет. Хоть кто-то приблизился вообще к чему-то. Никто, никто не приблизился от слова совсем. Только, только, те, кто, только те, кто работает над проектом. Те, мы собственно, это рассказали, замысел. Хотя некоторые, может быть, еще мы да расскажем вам, в чем смысл игры. <связан> а, ну, я даже это сейчас скажу вам. Тем тем теоретикам, кто а, сейчас а, сидит и думает на нашем проектом, я сейчас вам скажу одну такую единственную вещь. То, значит, наша игра, наша игра, внимание, показывает не, ну, вообще да, мне есть хоррор на настоящий но в основном наша игра показывает одну цель, что показать проблемы и как эти люди с ними справлялись. В частности, эти проблемы будут показаны на главном антагонисте, потому что у него был, будут в игре некоторые проблемы, а кто внимательно осматривал все то, что связано с нашим проектом, тот знает, кто это и почему, собственно, у него такое хоре нашего антагониста случилось. А, собственно, следующий вопрос. Хорошо. Смотри, следующий вопрос. Я как понимаю, вот вернемся немного раньше, что я задавал. А, получается, вы будете портировать игру, будет ли она платная, или будет она бесплатная, или у вас будет какое-то пожертвование и так далее. Будет ли в игре реклама, или вот как вы собираетесь монетизировать ваш контент? И будет ли вообще? Или вы просто работаете на голом энтузиазме? Вот это довольно странный, ну, нет вообще, не странный, это довольно хороший вопрос, то что как и собираемся мы вообще зарабатывать. Скажем вам так, э, я не понимаю, что значит реклама, потому что реклама есть только в мобильных играх. Имеешь в виду рекламу в стиле Стёп? типа в игре будет какая-то реклама в плане купи нашу колбасу по. Да, да. Вот, вот, а, первая реклама с плюсы. Ну, <св> возможно, <св> такое будет, но не обещаю. Возможно. Но мы не, мы, скорее всего, сделаем свои эфиры. А, хорошо. А, далее. Далее, насчет рекламы, сколько игра будет стоить, не знаем. Полноценная версия, не, не знаю, сколько будет стоить. Сколько будет стоить э -э демка, но да, бесплатная будет. Бесент. На геймджоке ее можно будет скачать, а в стиме будет бесплатная. Вообще, зачем эти все вопросы, если, типа, ну, ребята, как бы, ну, типа, ну, рано еще немножко, но все-таки такие mm. вопросы реально, они рановаты, но все же. <связывающие> Следующий вопрос. Так, смотри, получается, обудите ли вы делать отсылки на кого-то из ютуберов, популярных личностей, на саму oh. франшизу, Холлнейбер <связывая> и так далее? Нифи, <связывая> Просто задал. мы недавно со... как раз обсуждали этот вопрос, это было довольно болезненно. Для нас? Потому что мы долго думали добавлять ли. И просто конфус состоял в чем? То, что э, и я, и тот человек, с которым мы это придумали, а он мы не особо любили в целом отсылки. Отсылки на кого-либо. Просто как бы это немного выходило из рамок игры. Типа, прикиньте, знаете, как всегда, знаешь, идешь такой там картина с каким-то, блин, вашим этим. Поболили, а, mm -hmm. BBC такая, или а та это, слушай, нет, ай, А соседа конкретно на нет. игру, то есть вообще И, нет. Скорее, вс скорее всего, на соседа, ну, вся игра, это некая ссылка на соседа, то, что, ребята, это фан-игра, ну, от мира всего, это что-то новое, это прогрессирующее mm -hmm. что-то. А, ну, ну, как бы, да, это некий аналог «Привет, сосед». Mm -hmm. Надеемся, что у нас все получится, и вы нас поддержите. А, вот, смотри, получается, ты говорил то, что да, процесс монетизации и так далее очень долго. В каком году вы вообще планируете выпускать проект? И Планируете ли вы его вообще выпускать? Вопрос, э, вопрос альтератический, его уже задавали, я отвечу. Когда нас устроит вариант, об который мы сделали, когда нас устроит весь вариант, тогда, тогда все будет... Собственно, заживись, мы выложим дымку. Для начала мы сделаем дымку, нам дымку понравится, мы скажем хорош. Ну, вообще, в основном, меня тут будут оценивать, потому что в основном игру буду делать и я. Mm -hmm. а, поэтому скажут мне хорош. Я выложу геймджолд, Потом Steam. Mm -hmm. а, в каком году? Mm -hmm. Не знаю. Ну, положительно. Когда бы хотел. Положительно? Ну, типа, ну... А ну вот это кстати уж так бы сразу и сказали. Когда бы я хотел. <связывая> ну знаете, честно тут, э, если учитывать разработку и и э, как бы я даже не знаю, просто тут сложно это все говорить, это ж ну типа нельзя. Кой какой моментище большой. так. <связывая> так. Моментище. <свист> учитывая его, это займет, ну, разработка то... <свист> года три точно это явление. И просто, учитывая то, что мы много чего переделывали, и если такое будет при разработке игры, то... <свист> лет шесть, <6. свист> поэтому, собственно, ждите игру в <свист> 2040 <свист> Да, да, ждите игру в 2040 Я так Ладно, продолжаем Так, смотри, получается про демку когда просто, что будет демка Смотри, ты будешь давать какой-то Эксклюзивный вход в юббер и так далее Чтобы твою игру как-то распиарили, раскрутили И вообще, как ты будешь ее В массы толкать людям Вот так, типа, там Довольно интересный вопрос, потому что мы Думали о пасхалках Еще раз повторяюсь Их, скорее всего, не будет Потому что ну, мы, нам они не нужны. Э, и насчет этого вопроса то же самое, что просто понимаете, э, что там пиар, что там пиар. Типа, нам оно не нужно особо. Мы просто хотим выпустить хоррор, где будет какая-нибудь движуха, где за тобой будет гоняться дед и все. Мы не хотим делать типа чего-то фанового. Нет, вот плане того, что, -то. То, что будет ли сначала выдаваться ютубером с ваш пото нет, нет. Или сначала нет. Все, игра, всем, всем, всем, для Игра будет сразу в демке, то есть игра будет сразу всем доступна на GameJoltе. <уг headset> и тем более, если мы ее разошлем, то фиг фигня. Кто вообще в нее будет играть? Ну то есть кто? Он. Поэтому продолжаем дальше. Ну, это был последний вопрос, наверное. А, ну, собственно, если это последний вопрос. Ну и спасибо большое за просмотр данного видеоролика. С вами был я Улин. Надеюсь, вам стало что-то более понятно по данной интереснейшей игре. Мы будем продолжать за ней следить. Возможно, выйдет скоро видеоролик лично от меня, где я пронуирую все, что говорилось в этом видео, и все, что говорилось во всех других. А также про все его трейлеры. Ну и вот прощание от Муфромана как там Ну собственно, ребята, следите за проектом. Переходите по ссылочке в описании. Я даже напишу комментарий. Чтобы вы смогли перейти по каналу моему, собственно, по каналу Кроу. Чтобы вы смогли наблюдать, все нужно подписываемся и, собственно, следим. Будет интересно и э, будет что-то новое. Будет что-то прорывное, будет что-то новое. Поэтому с вами был Мафрован. Э, ответы на вопросы. Всем удачи. Всем покидова. <звук>